Она плывет к им братанам. Они плывут в лох изба. Я знаю, он в той стороне, я ходил. Только никому не рассказывайте то, что я там был. У каждого свой четко выделенный столик. Этот наш... Привет, мой френ. Фух, тяжко. Уже на работу хочется. Задолбался я гулять, короче. Вот они все такие дохлые, стройные. А наши упитанные. Я бы назвал ее даже карликовой вороной после того, как вы подлечились так, что уже хер знает, чем заняться, берете просто телепаетесь по гребаным кораллам. Вот они. Правда, уже и гребаные ликопастыри не нужно вообще наплевать, как говорится. Зато сейчас снимем кучу милых зверушек. Вот зверушка нам была. Вот у нее всегда вот сбоку какая-то татуха, она пронумерована. Там по стопуду написано Лохисбар. Вот она была. Секотинка. Ах, как все печет, несмотря на то, что я захожу в воду. Потому что вода очень теплая. Я камеру вообще даже в воду не отпускаю, потому что смысла нет. О, гам Нет, прошу прощения, стакан. Это Мальдивы, здесь такого быть не должно. Отправляйся на берег, скотины. Так, давай уходим дальше. Вечером и в ночное время, в отличие от меня, вообще не рекомендую заходить в воду. Это я, придурок, ночью захожу в воду. Заходил три раза. Говорят, что скаты взрываются и эти гребаные скаты. Опа, смотрите. Это похоже, что какая-то хрень. Которую я сейчас поймаю, ватифпа. О, газанул, а. Шаг-кашак. Ты может быть рыбокот. Либо рыбоскот. А рыбоскот пусть плывет. Мне не потянуть эту программу, я медленно двигаюсь. Следующая скотина. Короче, когда происходит отлив очень удобно занаблюдать за этими рыбками. А рыбков здесь полным-полно. Сейчас будем кораллы щупать. Не под водой, а кораллы щупать над водой. Во время прилива, когда произошел прилив, проблематично, а когда прилива нет, вода отходит, и все эти кораллы обнажаются. Их очень хорошо разглядывать. В ночное время не рекомендуется плавать, по причине того, что в ночное время может прикрыть скотина-скат. Это конченая тварь, которая может оставить свой хвостик и может уже вот, Он Она плывет к им братанам. Они плывут в лох из бар. Я знаю, он в той стороне, я ходил. Только никому не рассказывайте то, что я там был. Вот они, пишаки Как их хочется поймать, не поверьте, у них есть усы. Кусатые рыбы-скотины как вас поймать. О, о меченая. меченая отмечено. от А Вообще, вот, смотрите. Вот такие вот ракушечки. Ой, не ракушечки, а кокосики. Слава богу, что не мои. Вот. Они уже закаменели, окаменели. Классно. Использовать как песочек, видите, допустим. Или еще Просто в принципе чисто вино наливать вечером так романтично. Но пить не буду, воняет против. Чего ты смотришь? Это кокосик? Не. И так все видно. Вот ему сейчас. Мы самые первые, самые голодушники Проголодались Очень Нельзя Вообще ничего не понятно как нельзя Но нельзя вот так, судя по всему, вот так можно Ладно, все зашли Вечером, как обычно, очередной ужин Блин, сбиться можно бы, реально У каждого свой Четко выделенный столик Этот наш Привет, мой фред Наш столик За этим столиком нам... Мы сидим четко всегда за одним и тем же столиком Бутеры, начисы. Начисы надо взять. Мороженое обычно здесь есть. Похоже, что сейчас принесут. И попкорн. Попкорн не закрывается почему-то. Ну, вот. сломался. Ты будешь попкорн? Мороженого нет. Сегодня ты голодный. Ладно, я пойду попробую перекусить. Как этот уставший мужчина. Фух. Короче, тюлень и отдых. Купаться задолбался, на басике париться задолбался, сейчас ищу как срезать путь, путь как-то надо срезать, хотя прекрасно понимаю, что особо срезать путь не получится, от грильбара иду в сторону нашего 215 домика. Да, давай вот так вот попробуем мимо банановой рощи может быть как говорится полегчает и как-то ускорить свой путь хотя в чем дико сомневаюсь по крайней мере может быть будет не так солнечно разница допустим с той же доминиканой потому что это чем-то схоже в доминикане мне кажется море море говорю, океан более солен здесь океан менее соленый если я беру в сравнении турцию то вот был я в турции вот правильно-то, блин. Ой, забываю. Название постоянно. Так, ну там море, короче. Забыл, какое оно. Аравийское, что ли, по-моему. Ну, короче, смысл в том, что там, как и Черное море, как и в городе Сочи, оно... Оно лайтовое, но при открытии глазок, когда ты ныряешь, оно не щиплет глазки. А здесь, конечно же, на первом месте солености Доминикана. Не помню, там Тихий океан или какой он. Здесь это у нас Индийский океан. Здесь менее соленая. Турция, можно сказать, практически не соленая. А Сочи вообще даже не чувствуешь. Глазки открывает на здоровье. Фух, тяжко. Уже на работу хочется. Задолбался я гулять, короче. Опять снова банановая роща. Когда ты полностью весь обгорел, вариантов снять футболку попросту нет. Я делаю следующее. Потому что просто не вариант. Когда ты красный срак, других вариантов нет. Просто не получается по-другому. Когда все на тебе сгорело, других вариантов нет. Как я снимаю штаны, показывать, конечно, не буду. И так догадаетесь. Ой, е Ну что, мы выжили? Чё, накидалось уже слов, нет, что ли? Что? Что, говорю, мы выжили. Да. Солнце спало. Коктейли в прохладительных напились. Можно идти как раз-таки в сторону океана. Но перед ужином надо зайти на басик. Пойдем. Конечно Ну все Идем в сторону океана Знаете, что еще я заметил? Здесь тоже есть вороны Только вороны дохлые Слушайте, вот она каркает Вон она Только они какие-то дохлые, если честно признаюсь, Все эти вороны Наши вороны российские, жирные А это, видите, она какая-то спортивная Вон она Видите, вот они все такие дохлые, стройные, а наши упитанные. Я бы назвал ее даже карликовой вороной. Вон она, скотина такая, с утра кар, -кар рассказывает. Да иди ты отсюда, тебе чуть больше летать негде, что ли? Точнее, она думает то же самое обо мне. Иди то отсюда, тебе что, с камер ходить больше негде. Скачет и скачет, короче. Местная, тоненькая ворона.